Как только встретишь свою, цепись в нее зубами и держи мертвой хваткой. Мертвый, а понимаешь? Мы от него зависим. Либо ты с ним расстаешься, либо мы уезжаем в Москву! Я без тебя не смогу, ты это понимаешь? У нас денег постоянно нет, только дыры затыкаем. Это временно. Нет, 22, это тоже временно. У меня одна жизнь, понимаешь, я ее и сейчас хочу жить. Я тебя ненавижу, ты понял? Я все на карту поставил. Дай ты мне помогаешь, да? А вы можете зажгать, ты уже со своими диками! Хотите все обожрать? И нихрена не делать. Вы как сиранча.